Добрый день всем, кто нас смотрит. Это дискуссионный клуб телевидения Казанского Федерального Университета. Я ведущий заседания этого клуба Юрий Алаев. И сегодня у нас в, теме, в обсуждении тема, которая без оговорок является глобальной, поэтому я заранее приношу извинения тем, кто нас смотрит. Конечно, мы все аспекты этой темы поднять сегодня никак не сможем за час с небольшим нашего времени в эфире. Речь идет о феномене власти. Вот совершенно детский вопрос, вот как так получается, да, вот человек вчера еще никому, или почти никому не известный или известный вне политической сферы, в какой-то момент, в какой-то день становится во главе региона, во главе государства даже, да, да даже во главе какого-то консорциума, да, и его слушаются, его точка зрения оказывается решающей, за ним идут, он становится вожаком, если не сказать вождем, лидером, по меньшей мере, если мягко выражаться. Возникает некая сакральность власти, то, что называется сакральностью власти. Но потом проходит время, иногда многие годы, иногда гораздо меньшее время, мы знаем примеры по новейшей истории, и вдруг... Вот точно так же, как она внезапно возникла, эта сакральность исчезает, и власть утекает сквозь пальцы, хотя эти пальцы, как сейчас некоторые выражаются, продолжают судорожно держаться за кресло власти. Почему так происходит? Что, что способствует возникновению этого вино, феномена власти и исчезновению его? Предмет казался бы таким достаточно абстрактным, философским, если угодно, но все мы знаем события последнего времени, буквально последних месяцев. Мы знаем то, что происходит, все еще происходит с 20 июля в Хабаровске шествия митинги. Теперь уже непонятно в защиту Фургалы или по другим основаниям, а, свежий кейс так называемый Башкортостане Хабиров, а, противостояние вокруг Шихана, вокруг горы Куштау, естественно, кейс Белоруссии, 25 лет безмятежной жизни, оазис СССР, все довольны, у всех есть работа, и вдруг Десятки и сотни тысяч людей на улицах Минска и других городов. Что произошло? Почему так? Я представлю наших экспертов и попрошу их ответить на этот и сопутствующие вопросы. Сегодня у нас в студии Сергей Алексеевич Сергеев, доктор наук, профессор кафедры политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. Евгений Батальевич Султанов, кандидат юридических наук, зав. кафедры конституционного и административного права юридического факультета КФУ, единственного подразделения КФУ, которое сохранило право именоваться факультетом. Все остальные факультеты стали институтами. И, между прочим, совершенно не лишний в контексте нашего сегодняшнего разговора член рабочей группы, федеральной рабочей группы, которая занималась подготовкой предложений. В новую конституцию или, если угодно, в новую редакцию конституции. И, наконец, Виктор Владимирович Сидоров, доцент кафедры политологии, также Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, который защищался, я, если не возражаете, напомню, по теме формирования партийных коалиций в парламентских системах. Мы, конечно, не вполне парламентская система, но, может быть, мы обратимся к теме вашей диссертации, если вы не сильно возражаете. Итак, мы, конечно, замахнулись на многое, но я бы еще хотел буквально два слова сказать, прежде чем мы перейдем к обсуждению. Я задам вопросы, вернее, попрошу экспертов ответить. Мы должны с вами понимать, уважаемые телезрители, уважаемые смотрители Инстаграма, других стримов, потоков, что вопрос о власти, даже вот об, это, об это, о власти э, в политическом смысле этого слова, потому что есть еще власть семейных тиранов, есть власть чувств, есть власть в каких-то сообществах по интересам и так далее. На самом деле властей много, но мы говорим об этом, о политической злобе дня. И э, мы говорим об этом еще и потому, что это ведь вот проекция, верхушки и нас, совсем уж упрощая да, или сводя в какому-то такому вот сиюминутному моменту, это вопрос электората и кого мы выбираем, и как мы выбираем, что мы за, почему мы доверяем одним, почему мы не доверяем другим, как это все происходит. Конечно, еще раз повторю, за полтора часа или там за час с небольшим мы все это не охватим, но тем не менее, я даже не знаю, кто начнет, коллеги. Вопрос первый, вводный, простой. Вот давайте просто по кейсам пройдем. Вот то, что вдруг а, случилось а, в Хабаровске. Да, арестовали 9-го, если мне память не изменяет, да, июля а, губернатора, Фургала Сергея. А, а уже через два дня, 11-го, да, многотысячный митинг. И пошло. Мы с вами разговариваем 9 сентября. В Хабаровске все еще митингуют. В Хабаровске все еще ходят. Вот для меня, просто как для человека, да, для журналистов, вот это вот, наверное, ну, Довольно ну, очень сильное потрясение. Вот я, я это иначе как феноменом назвать не могу. Столько времени, столько ведь было надежд, что это сейчас ну вляжется, ну побузят там, ну устанут, ну все прекратится. Нет. Итак, первый вопрос. Почему это случилось? И что двигает людьми по сию пору, по сей день? Там, в Хабаровске, как раньше бы сказали, на одной из глухих окраин Российской империи. Сергей Алексеевич, может вы начнете, Коля, уж вы у нас ну, в центре? В центре, ну, давай, в давайте центре. я начну. Да. И, ну, я думал, что так сказать, мы начнем говорить с того, что такое власть, но тогда давайте действительно окей, возьмем, сразу, возьмем сразу быка за рога. Возьмем Нет, сразу быка за рога вы и начнем, если, давайте, давайте. и это... начнем тогда не с того, что такое власть, это может быть будет несколько долго и неинтересно, а может быть мы к этому вернемся, а с того, что такое делегитимация власти. То есть власть характеризуется еще по-моему, в течение последних 100 лет. Вебер, Макс Вебер придумал для власти две характеристики. Это легальность и легитимность. Легальностью занимаются юристы. юристы, это законность власти. Легитимность вещь такая, скажем так, более так сказать, эфемерная, менее уловимая, но именно поэтому так сказать, легитимность может так сказать, проявиться, а может улетучиться, как в Хабаровске. Легитимность это обоснованность действий власти, вот для данной группы, he and now, здесь и сейчас. Как в Борисе Годунове Пушкина, я точно не процитирую, там один боярин спрашивает другого, чем мы сильны, чем сильна власть, что не войском, а мнением, мнением народным, если я, так сказать, ну, Пушкина, смысл, да. Александр Сергеевич, так сказать, у духа, заранее прошу прощения, если я немножко не так его процитировал, но смысл именно такой. Легитимность или делегитимация определяется общественным мнением. То есть это мнение о том, данная власть может править, имеет ли она право судить и редить. Моральное или, право. Или не имеет не только моральное, но и всякое другое. Угу. Сказать, угу. Извините, снятие губернатора ⁇ это не моральные действия. Так сказать. То есть любые действия власти, насколько они оправданы в глазах общественного мнения. Чем же может быть вызвана делегитимация? Если говорить очень кратко, я думаю, здесь надо остановиться на двух моментах. Делегитимация, она объясняется либо тем, что общественное мнение считает данные действия несправедливыми, либо так сказать, власть утрачивает силу. Ну, силу не, в таком, не только в таком буквальном смысле там ОМОН, армия, дубинки, автозаки и так далее, а силу в плане дееспособности, эффективности, успешности. Вот. Ну, к этому, может быть, еще придется вернуться, но я думаю, что, так сказать, Первое слово, первая, первая причина делег, делегитимации, которую я сказал, она имеет прямое отношение к хабаровскому случаю, к хабаровскому кейсу. Люди сочли э, так сказать, арест губернатора Фургала несправедливым. При этом, надо сказать, это не, далеко не первый арест губернатора Наверное. в России. Был арест Гайзера в коме, был арест Хорошавина на Сахалине. Там было все абсолютно спокойно. Даже, по-моему, никто из приближенных этих губернаторов не пикнул, что называется. То есть общественное мнение осталось там к Хорошавину, к Гайзеру и даже к Никите Белых, хотя не совсем, в общем-то равнодушным. А здесь Здесь нет. Видимо, все-таки Дальний Восток это немножко особые люди. Вот. То есть, это наш губернатор. Вот. То есть мы хотим его изберем, хотим его снимем, а федеральный центр вы тут нас не замайте. Вот смотрите, вы сейчас таким образом э, говорите о делегитимизации. Да, делегитимации, о, власти. делегитимации федеральной власти. В глазах жителей Хабаровска. Да, да, да. То ну, есть это ну, такое мы... локальное, локальное разочарование. Вот конкретным действием, арестом. Да. Евгений Батырич. Ну вы знаете, я боюсь вступить на это очень зыбкое скользкое поле политологии как юрист. Но попробуй свое только. Да, конечно, мнение. Конечно. Я, может быть, в мере дилетант. Оно тем и ценно, да. что оно ваше. Дилетантское ученые. мнение с точки зрения политологов. Но мне показалось, что вот, очень главным здесь, в этих рассуждениях, является понятие эффективность власти. Вот когда те, кто избирал эту власть, видят, что она начала работать эффективно, Uh -huh. Что начали происходить изменения, которые приветствуются теми, кто избрал. Что появились реально ощутимые результаты. И они видят, например, ну, например что он начинает бороться реально с коррупцией. Реально начинает работать аппарат и так далее. Я вздохну. Извините за такой сленг «народ». И, соответственно, когда убирают этого так сказать, ну, перспективного, с точки зрения электората, назовем так, лидера, главу региона, безусловно, происходит так сказать, ну, закономерный вопрос. А почему? Что такое? Mm -hmm. стала быть, старая система нужна для федеральной власти, а тот, кто э, реально так сказать, стал э, осуществлять эффективное управление, он, естественно, в их глазах становится но, сакральной жертвой. Но видите, ему же инкриминируют уголовное преступление. Он же ведь арестован по обвинению в соучастии, в организации, убийств конкурентов в ту пору, когда он был одним из предпринимателей. Он же не уволен с поста губернатора по утрате доверия, да, что президент указ подписал. Если бы это было так то да, вот я бы стопроцентно согласился с вами обоими, сказал бы, ну да, да. Вот народ сказал, нет, господин президент, нас это устраивает, а вот то, что он у вас доверие потерял, нас не волнует, мы его выбрали, мы ему доверяем. да вот Была бы такая коллизия. Но здесь власть ведь пошла, но, я не знаю, кто-то скажет, хитро поступил, кто-то скажет, поступил если есть доказательства, да, что, он, что он участвовал во всем этом. И э, мы же с вами помним, первые-то лозунги э, были э, два в Хабаровске. Верните фургала, подразумевалось, по-видимому, на свой пост. И второй, не менее важно, а в, сты в, в стыке с первым, может быть, даже и объясняющий первый, они требовали открытого суда над фургалом в Хабаровске. Да, ну, да покажите было. нам, что, да, вы, вы его обвиняете, покажите, докажите нам, да, да что это так, да. и, что это обоснованно, ну и подразумевается, что если да, доказано, то, наверное, люди согласятся с этим выбором. Вы хотите что-то дополнить? Мне кажется, здесь еще один интересный аспект есть, но ну, он следствие делегитимизации это мобилизация. Вот все три кейса, которые вы назвали, да, они mm -hmm. чем отличаются от всех остальных? Ну, вот Сергей Васеевич начал, начал говорить: yeah. что люди выходят, да, и получается вот такая протестная политическая мобилизация. Ну, Почему так происходит? Вот Нам же на этот вопрос надо ответить. Мне кажется, что что-то не работает, какие-то институты не работают. Во всех трех случаях те институты, которые должны вот все это хозяйство канализировать в мирное русло, и политическая мобилизация должна быть с помощью выборов, да? с помощью участия там института гражданского общества и так далее и вдруг внезапно с помощью политических партий, с помощью политических партий да. да и вдруг внезапно вот эта активность политическая мобилизация она выходит на улицу собственно говоря она не должна так выходить по, по хорошему да иначе бы мы не придумывали политические институты mm -hmm. в разные партии да? mm -hmm. но это по всему миру происходит да и вот black lives matter и желтые жилеты и так далее. То есть по всему миру мы видим, что какие-то политические институты не работают. Но ну, некоторые уже говорят, что это прямое следствие пандемии коронавируса COVID-19. да? Есть ведь и такая точка зрения, что ну, а, карантины, замкнутость, мире, принудительная или добровольно-принудительная изоляция вызвали некие такие токи психического напряжения. Которые в, как, в какие-то моменты где-то там трансформируются вот в разрядку политическую. Да? Энергия, энергия скапливается в результате отчуждения народа, если мы позволим такое да, выражение да, да, да. очень абстрактное, от, отчуждения народа от власти. вот В результате сказать, институты узурпируют власть. Вот, и то же самое обвинение в узурпации институтов, Звучит и в США, и, допустим, в Испании несколько раньше, когда было движение отчаявшихся М-15, и от тех же самых желтых жилетов, mm -hmm. так сказать, звучало обвинение именно в адрес институтов, то есть вы, Каста, вы, сказать, узурпировали власть, которая принадлежит народу. Ну и, собственно, все популисты же об этом говорят. То есть, как мы классифицируем популистов, они противопоставляют да, себя элите, да, да, да? антиэлитной. Ну, Трамп на этом как бы и выиграл, собственно говоря. Ну, один из, да, ну, элементов, да, да один, да, один да, из что, факторов, что да. Вы тут все, значит, засиделись, да, и тут я сейчас приду, хотя уж, ну, Трамп, уж, откровенно говоря, тоже уж элит, просто другая, не политическая, он никогда не занимал политических должностей, да. И за счет этого он смог эту, эту волну оседлать. Трамп интересная история. Мы все знаем, что он никогда не занимал политических должностей, но гораздо меньше людей знают, что его трижды, трижды проталкивали, уговаривали даже номинироваться на выборах президента Президент. США до кампании 2016 года. И он трижды отказывался. Ребят, да нет, я вот один дома, там я снимусь, там, у меня Трамп Organization. У меня все Но ему раз, есть чем заняться. Да, да, у меня есть чем заняться. А, вот все-таки, Сергей Алексеевич, вы вернулись да, к основе, да, к базовому тезису, к определению, что такое власть, да, ну, так, вскользь. А, возвращаясь. Вот сборник выси, там, с, с Кремля Белокам, Белокаменного, когда-то бывшего Белокаменным, да, к Хабаровску. Меня интересует, вот Евгений Батальевич об этом уже начал говорить, да, я согласен абсолютно, вот как возник фургал. Смотрите, вот вы говорили, да, канализация и так далее, у нас, мы, мы же все знаем, что такое АП, Аппарат президента, там есть управление внутренней политикой, там есть референтные группы, структуры. Они привлекают выдающиеся умы да, ученых, консультируются, замеры, фокус-группы, открытые опросы, закрытые социальные опросы, очистки. Ну, то есть мощнейший аппарат. да? Я думаю, как ПСС мог бы сейчас вожди, которые уже не с нами, позавидовать, да, потому что там и по численности, и по ресурсам, которые привлекаются, всякого рода ресурсы и финансовые, и организационные, и людские, кадровые. И мы видим раз за разом, а в последнее время все чаще возникающие вот напряжения, и точки такого вот на грани слома на региональных выборах, да, начиная с муниципальных. Кстати, вот у нас единый день голосования 13 сентября. И ну, давайте так пока, заканчивая, скажем, да, заканчивая губернаторскими. Мы вот до эфира с вами упомянули кампании двухлетней там давности, или теперь mm -hmm. уже 16 год, уже 4 время летит. 4 да, когда 4 региона Дальнего Востока, опять же, да, и Приморья оказались вне. Вот, вот Кремль хотел вот этих, Путин принимал этих людей, которых он считал, что вот они, ну, Сахалин, по-моему, там Кожемяк сейчас, да, Сахалина перебросили на Владивосток, а в результате оказались избранными другие. Это было неожиданно. То есть здесь получается, что вот эта вот вся махина, канализация, управление... Киренковские эти кадры, там резерв кадров, там прыгают с моста, ползают под танками, там все психологически, все, все эти игры не имеют места, но тем не менее, имеет место и другое. А здесь мы имеем какого-то, ну, ну представьте, вот на Татарстан, давайте спроецируем, да вот какой-то парень у нас там, условный там мидхат там, Хабибов там металлолом собирает, грузит его, говорит, Биг Якша, большой бизнес, это вот файда есть, и такие разные слова, да, фургал такой же был, такой же, в том же 92-м году, 93-м, он с этого и начинал, металл собирал, железяки, которые никому встали, не нужны, заводы встали, переправлял, зарабатывал денежки, боролся с конкурентами, эти ведь уголовные дела возникли, вот да, что он там, ага, это был его конкурент, он подговорил, там его убили и так далее, один, потом второй, сейчас уже третьего инкриминируют. Кто больше? А, да, кто больше, вот именно. Потом он получил образование медицинское, где-то работал там терапевтом, по-моему, да, в какой-то районной больнице, ну обычный, обычный, так уж, попросту говоря, мужик, да, нормально, ну, он, он живет себе. Причем договороноспособный, когда он там примкнул в ЛДПР, началась вся эта, как говорится, возня, там какие места, там Владимир Вольфович разруливает, а вы мне дайте место в губернском собрании, а я тогда вот людей сюда не поведу. Ну, обычная политическая борьба, даже не борьба, а торг политический. да? И вдруг Фургал так начинает набирать вес, в глазах избирать, он становится узнаваемой фигурой, это еще ни о чем не говорит, мало ли у нас узнаваемых фигур, да? И ему говорят, слушай, ты что-то сильно высунулся ему оттуда, сверху, от Жириновского или от Кремля, говорит, он говорит, нет, нет, нет вопросов, давайте, я, я, я командный. Я командный, он же не стал противиться, когда сказали, вот будет вот этот там как-то там ноже фамилия, да, а ты отодвинься, мы тебе за это дадим пост вице-губернатора. И уже вот на флажке выборной кампании что-то что щелкает. Фургал отказывается от этой э, сделки, говорит, я буду баллотироваться. Он баллотируется и выигрывает. Вопреки всем торгам, закулисным договоренностям, он становится губернатором. Как такое возможно? Но, но мы же знаем, что такое российский народ. да? Но мы же понимаем с вами, что ну, можно на, там, накидать там, бюллетени, но все равно больше 15% не накидаешь. Многолетняя практика подка подсказывает. Да? А осталь... Значит, все-таки реальная масса людей проголосовала за него. Что-то она в нем почувствовала. Вот Возвращаясь к возникновению эффекта сакральности вот, во власти. Политика иногда удивляет, за это мы ее и любим. Что политика иногда? Политика иногда удивляет, за это мы ее и любим иногда. Это как футбол, да? Он внезапно попал по воротам. Как не любить? Когда Рубин выиграл Барселону, так получилось. Да, да, да. Мы помним, Один гол прекрасно зарядил. Николай у вас как у правоведа какие соображения на этот счет? Ну вот опять же, я как юрист рассуждаю следующим образом: что те ну, положения Конституции или иных нормативных актов они не имеют критерий эффективности. То есть, если даже там формулируются какие-то целеполагания, задачи для того или иного органа и так далее, то естественно формы, способы иные методы реализации подобных целей, они не прописываются в нормативных правовых актах. И иной раз вот именно вот это видение, каким образом можно достичь вот этих целей, оно является определяющим, убеждающим вот электорат. То есть тот, кто противостоит, допустим, в этой так сказать, вот конкурентной политической борьбе, он не нашел тех аргументов, я считаю, не сумел убедить что он сумеет достичь этих целей а фургал сумел то есть сумел обосновать каким образом он я просто можно конечно сослаться на протестное. просто вот протестное, что вот против это и так далее упрощение это будет. упрощение да. это очень большое упрощение все-таки считать что электорат у нас вообще так сказать, ничего не понимает ничего вот он только только бубу -бу да, против да, может, только, да только на эмоциях нет я думаю что здесь вполне осознанно и судя потому что вот эти навыки его и предпринимательские навыки навыки так сказать вот этой политической деятельности но он нашел видать те самые слова убедительные слова которые кстати но ну, реальных ну так, так называем харизма в конце концов, которая, да, да. вот это сакральность возникает, ведь тоже, когда один человек говорит, ему никто не верит, другой человек говорит, ему все верят, так сказать, и соответственно. А человек, который э, ну, был близок, может и сейчас близок, просто мы оказались общими знакомыми, Сакашвили рассказывал о молодом Мишико, говорит, вот он заходил в комнату, вот там куча этих военных, орловгорных, грузин, да. Вот говорит Мишико заходил, говорил два слова, все к ним поворачивались. Да? Пацан молодой совсем еще был. То есть, есть какая-то вот еще э, трудно формулируемая что-то вот здесь. Есть такое, да? Харизма. Харизма, да, то, что мы привыкли называть харизмой. А, Сергей Ильич. А вот я бы не стал как-то чересчур сакрализировать да? э, Фургала. Хотя мы не знаем, мы не, не живем в Хабаровске и так далее, но, так сказать, глядя из европейской части России, ну, обычный губернатор, вы же сказали, там обычный мужик, вот, ну, незаурядный, не, не просто занимался так сказать, предпринимательством, был врачом и так далее. Но, наверное, все-таки здесь дело не в этом, а в механизмах протестной мобилизации. Исследователи, которые изучали и разрабатывали теории популизма, говорили о так называемых цепях или цепочках эквивалентности. Вот похоже, что начинают складываться и сцепляться эти цепочки эквивалентности. Что это такое? Ну, на примере Казани мы можем так сказать, сказать, как они возникают, но здесь-то они еще не сцепились. Имеется в виду следующее, что есть, уже давно ушел в прошлый классовый подход, есть множество разных социальных групп с разными интересами. Одни, допустим, не хотят, что не хотят, мусоросжирающий, как иногда его говорят, мусоросжигательный завод. <звёздят> <свобод. звёзд> Другие хотят, чтобы... Ну, в позитивном плане это сформулируем. Другие хотят, чтобы берег Казанки вдоль улицы Гаврилова был особо охраняемой природной территорией. Третьи хотят, чтобы там норма в их поселок Сказать, забытую деревню ходил автобус. Четвертые, чтобы наоборот, чтобы через их большой поселок, где, ходила, где 80 тысяч с... жителей не, не пробивали трассу трасс. и так далее. Вот есть разные группы жителей с разными требованиями. Они высказывают эти запросы. Так. И власть что на что-то реагирует. Мы видим, что вот Медшин в принципе, на запрос о парке на улице Гаврилова отреагировал. Но особенно в условиях кризиса, э, власть да, или просто, так сказать, по каким-то другим причинам: власть не может или не хочет на эти все запросы реагировать, пропускает удары, ну, говоря о спортивной терминологии. И вот эти различные требования начинают сцепляться в так называемые цепи эквивалентности, как говорил Эрнест Лакло. А дальше возникает еще такая интересная вещь, э, так ну, опять-таки, вот не, не в обиду человеку, который сидит сейчас за решеткой, э, я, может быть, назову его, на первый взгляд, не очень красиво, пустым значением. В теории Лакло есть такое понятие, пустое значение, то есть это символ или требование, ну, мы Мумятно. люди, вот кроме Виктора Владимировича старшего поколения, помним, как толпы скандировали в 90-х годах, и, так сказать, Ельцин, Ельцин, вот, вот, пустое, вот, Ельцин стал, так сказать, опять-таки, не в обиду покойному Борису Николаевичу, пустым значением, объединяющим различные цепочки эквивалентности. Одним, что там нужно было, чтобы хозяйственное мыло было в магазинах, третьим, вторым была нужна многопартийность, третьим суверенитет и так далее. И вот эти цепи эквивалентности э, сцепились в одном. Ельцин, Ельцин. Вот и сейчас Фургал стал таким пустым значением, еще раз говорю это вот такой, научный термин с теории дискурса без каких-то негативных коннотаций, который объединяет разные требования жителей Хабаровска, которые может быть они еще где-то на уровне подсознания, они может быть и не высказанные, и они, ну что, вот сходятся кормить голубей. Слушайте, э, ну да, это очень интересное размышление, интересное, я бы сказал, даже построение, но получается, что, ну как-то, личность ни при чем, просто совпало. А ну, личность причем, если он смог? определенного поста такого добиться, ну, мы же обсуждали, что это в общем, человек незаурядный, ну, да. и вот здесь я хотел бы обратить внимание на реплику Евгения Батыряча, может быть, незаслуженно не, не, не не, не пропущенную, скромно, скромно сказал, что вот я не буду вторгаться в политологию, хотя... Вполне политологическое такое замечание насчет того, что человек-то проявил себя достаточно, видимо, эффективно, по крайней мере, в глазах жителей, так сказать, появилась какая-то надежда, и тут хоп, его снимают несправедливость. Тут, ведь, да, я вот как раз хотел об этом сказать: два слова. То есть, это не просто а, пустое мы, значение, мы, конечно. Да. Вот, хорошие, хоро, хорошее уточнение. Он, это не просто себя, пустое но значение. Зачем-то он себя проявил, чтобы им сказать. То есть лакло? Э, лакло uh -huh. <свят> <свят> <свят> да. Лак прав, но мы правее. Не просто пустое значение, да? Люди, которые сделали на него ставку, в каком-то смысле это все равно ведь был такой, знаете, вот, ну такой тотализатор. Ну, да. Можем угадать, можем угадать. Но э, Человек, сколько он там, два года пробыл, да, в этом качестве, наполовину, популистский жест многие скажут, да, но он наполовину урезал э, зарплаты э, э, сотрудникам администрации. Они сильно пострадали, что ли? Да нет, 800 тысяч получали, стали 400. Но жест, Конечно. да? Он там нашел какие-то деньги для того, чтобы начать строительство нескольких там больничек каких-то в районах, там фельдшерских этих, ну, он ответил, на, на да, запросы, он ответил, Он ответил на, на конкретные запросы, на то, что нужно было. И люди вдруг увидели, что оказывается Боже. не все центр делает. Да. Нечего кивать, у нас денег нет, вот центр даст, вот там национальный проект. Вот. Можно пошуршать, пошевелиться. И что-то будет получаться. Уже совсем не пустое значение. Да? Но я возвращаюсь к вопросу, который вот адресовал Виктор Владимирович. Как же, ну, не только да, вам, но тем не менее. Как же так получается? Огромное количество специально натасканных или специально обученных людей, для того, чтобы канализировать процесс, для того, чтобы а, работали социальные лифты, для того, чтобы готовить кадровую смену, не, не, не учли, не нашли вот этого вот простого решения. Ребят, попробуйте просто быть поближе к тем, кто, собственно говоря, вам голоса отдал. Попробуйте чуть меньше там, получать, да. Я хочу даже говорить зарабатывать. Попробуйте найти денежки на то, чтобы там туалет починить, блин, басти, гостиницу какую-то там для деш дешевой построить, больничку. И во многих регионах получается этого нет, и напряжение возникает из-за этого, из-за того, что даже не, мы не говорим сейчас про федеральный уровень власти, мы говорим про региональный уровень власти. Власти там оказывается оторваны от э, нужд, и извините меня за пафос, чаяния людей. Да? Знаете, это упрек экспертам, все-таки, наверное, не совсем справедлив. И... Хотя администрация президента не, не, не, России не нужна. Не, не, экспертом, не нужно, извините. Тем, не, кто занимается подготовкой кадров. Ну, продвижение. Знаете, это как, как, как притч. Где-то лет 35-36 назад мы работали на постройке здания напротив Уникса. Да. От военной кафедры нас снимали. И вот там был такой кран на рельсах. Целый день мы занимались тем, что вот взяли... Ребята, в зеленых ватниках мы лопаточку песка подбросили. Нет много, так сказать, уберем. Нет мало, нет много, нет мало. Вот В понедельник, это была пятница, в понедельник прораб пришел, чего тут много-мало, не свалится этот кран, Паш, давай работать. Вот примерно таким образом это и было, что там эксперты или там, допустим, люди ответственные за кадры, они могут какие-то вещи выверять с тонкостью до комариного носа, а потом придет дядя из Роснефти и скажет, тут мне заводик нужен, один небольшой. Давайте все ваши бумаги нафиг и порешаем по-своему. И таким образом да. Сергей Алексеевич нас плавно подвел к следующему кейсу, кейсу Хабирова. Там как раз башкирская содовая компания а, пришла в один прекрасный момент, сказал, вот этот Шихан, вот эта вот гора Куштау, нам нужна там известняк. Очень качественный, мы тут ключевые в России поставщики соды. Давайте-ка мы начнем ее разрабатывать. И вдруг, вот опять вопрос, вдруг или не вдруг? Возникли какие-то активисты, да, потом у них проявилось лицо, это движение Башкорт, это движение, которое признано официально экстремистским, есть какие-то судебные решения. Начались в Ишимбайском районе, где расположена гора Куштау, столкновения, вплоть до рукоприкладства, столкновения с кровью, ОМОН, глава администрации, там на него, в общем, посыпалось все, что можно, потому что он занял такую позицию не разговаривать, а отодвинуть и подавить. В результате приехал глава нашей соседней республики, да, Хабиров на эту гору, к этим протестующим, под дождем, телевидение все показало, разговаривал, занял тоже жесткую довольно позицию, да? он очень жестко с ними разговаривал, судя по тем кадрам, которые транслировались, он даже с такой фразой произнес, вы бы своих сдали, ему сказали нет, он сказал, я тоже своих не сдам, вроде». и требовали отставки же глава администрации этого Ишимбайского района, и он ни на что не согласился, он, он ничего не гарантировал, он сказал, ну, это надо разбираться, это надо смотреть. Его можно было понять, между прочим, потому что вот за этими протестами за всеми ушла в сторону экономическая составляющая. А они 35 миллиардов за последние пять лет бюджет республики на дивидендах получил. Тоже а копнули, там выяснилось, что они и то в обшор выбили. Да да, да, да, и да, да, да. Потом, потом чудесным образом выяснилось, это дошло до Путина. Кто-то Путину положил записку, да, это же не просто так Владимир Владимирович посмотрел программу время и сказал: ох, какие подлецы, да. да. И, и Хабиров, естественно, Откатил назад. Теперь подписано постановление о том, что это рекреационная зона, это памятник значит, историка там, культурного значения республиканский. Разработка прекращена. По поводу владельцев, этих, как Сергей Васильевич правильно уточнил, которые умудрились там стать частными владельцами у государства, осталось 38% всего акций. Один живет в Швейцарии, второй живет в Швейцарии, третий живет на Лазурном берегу во Франции. Нормально. Сода сода не хуже, чем нефть, оказывается, может обеспечивать пер, первостепенные потребности. Уж не совсем большие. Ну, под, тут, до Лазурного берега да, хватает. А Хабиров сдал назад. Все это сделано. У меня вопрос к вам, коллеги, к правоведам, к политологам. Вот он сейчас в какой результате? Вот После вот Движение такого сюда, да я такой крутой. И теперь, а, нет, нет, нет, все. И, и там цепочка еще неизвестна, куда потянется, да? генпрокуратура расследует. Он в каком, с политической точки зрения, он в каком, в каком положении сейчас? Вот. Он на месте? Он силен? Или, или, или, или вот вот-вот-вот-вот-вот, и там произойдет смена? Ну, найду до досменную, так уж не сразу дойдет? сложно сказать, но то, что федеральный центр вмешался, и лично президент, и все это в прямом эфире, ну в каком положении? Нет, ну, в, глазах, а? в глазах людей, которые живут в Башкирии, я прежде всего имею в виду, не в глазах Путина. То есть, я хочу да. по-другому вопрос. Вот Как люди воспринимают вот, к вопросу о сакральности и несакральности? Вот, мы будем слушаться, подчиняться или не будем? Вот он оказался в такой ситуации. Он вынужден был вот, совершить такой кульбит. Да? Да, да. Я думаю, там все успокоится как раз. Да? То есть, в данном случае, говорю, я не... не в немножко для себя ситуации там чуть ли не адвокат администрации президента но по крайней мере в тактическом отношении они поступили правильно шиес куштау хабаровск плюс еще скажем белоруссия которая конечно соседние суверенное государство но совсем Союз. рядом вот ну сказать еще немного и так сказать цепочки они могут замкнуться вот. до да. могут замкнуться уже таскать на таскать общероссийском уровне и поэтому отдельные очаги надо плавно гасить вот то есть конечно. а что... что а что до сабирова ну что, что до хабирова ну так сказать в крайнем случае конечно говорю им могут пожертвовать ради россии но я думаю, я с Виктором Владимировичем согласен, что до этого я думаю еще далеко. С точки зрения его действий, его действий, конечно, вот мне представляется, что любой руководитель, который, так сказать, интересы населения своей, но республики, субъекты и так далее, не отстаивает, он в глазах населения всегда. Да. Вот мой вопрос об этом и был. Я вот я понял ваш вопрос. То есть в данном случае он представитель кого? Представитель тех БСК. То есть он с ними связан. То есть в данном случае он не столько чиновнича защищает, сколько является, ну, извините, за такой, может быть, я может быть. Бизнес-агентом? Крыш, да, крышует по, по факту этот сам. И, в строгом смысле он потерял, конечно, очень много в глазах населения. Да. Понятно, что э, если не заняв такую позицию, которую потом занял Федеральный центр не выступив на стороне, так сказать, своего населения, защиты вот этих вот ценностей и культурных и экологических, каких угодно вот, ценностей, в угоду, так сказать, этим миллиардам, которые получает это БСК. Ну, конечно, вот с моей точки зрения, чисто, опять же, это политология, не юридическая оценка. Но мне кажется, это ошибочно. Можно да, я добавлю кратко. Вот мне кажется, когда он вышел к людям, угу. да, и вот попытка разговаривать под дождем, вступление в диалог, он ведет, вел себя как политик в данном случае. Это потому что публичное мероприятие. Выйти к людям под камеру, сказать, то, что давайте разбираться. Давайте, значит, мы вот сейчас просто не решим, потому что есть интересы определенные, да, я защищаю там эти интересы, ваша там группа, условно говоря, эти, мы готовы к диалогу, вот он как политик, но в момент, когда федеральный центр так жестко вмешался, он же менеджер, он же не политик, он просто говорит, есть товарищ командир, и идет выполнять то, что сейчас из центра будут какие сигналы. Ему трудновато будет дальше. Но федеральный управлять. центр его заставил защищать интересы. На, население ну, республики. Ему сказали, теперь ты, ты делаешь раз, два, три, вот тебе методичка, инструкция, да. еще кураторов. Конечно, приснешь. Конечно, наверное, я, Сергей Алексеевич, наверное, прав, когда говорит, что там все утихнет, но я должен сказать, что буквально, по-моему, вот вчера или позавчера пришла новая информация. А, не знаю уж, Башкорт это инициирует или какая-то другая группа да, активистов э, гражданских. Теперь возникает вопрос о каком-то озере, там же в Башкирии куда-то что-то кто-то там сливает, а там оказывается золото, там это тоже вот зона такая. То есть, вот, вот это вот, понимаете, вот это вот мне тоже полюбилось ваше слово. Вы постоянно говорите, цепочка, цепочка, Цепочки, вот цепочка, да. очередная цепочка, да, и там. Нет ощущения, что там помимо вот бизнес-интересов недооценки, да, вот значения того, что в принципе то, что произошло вот там на горе этой Куштау, это что? Это, не, не, это некое вот такое вот отражение, рефлексии Хабаровска? Это можно сказать, народ просыпается? Да нет, зачем? Нет, это... нет? Ну, разные экологические вещи. экологические вопросы, они все. Более активно на поверхности, Ши ес, конечно. Шиес, Архангельская область, да, вот теперь здесь, ну, Подмосковье. Ну, друзья, 20, и... 21 век на дворе. 21, и что? 21 век и, и идет определенная смелая ценность. Это очевидный процесс, описанный в политологии, Инглхартом в частности. Да? А ценности выживания классовой политики идет к ценностям самовыражения. Если на Западе это зеленые партии появились в 70-е годы, 20 -го века, у нас это появляется Вы имеете сейчас. в виду экологического тоже? Конечно, ну, конечно. Ну, да, это, ну, да. это совершенно естественный процесс человеческой эволюции, сознания ценностей. Вот. Чем выше уровень жизни, тем больше человек идет вот в эти ценности, защиты меньшинства животных и прочее, прочее, прочее. Вот объективный процесс, ну там можно спорить по деталям, но мы видим, что это так и есть. <гум> все больше, больше, больше экологии заботит людей. И все меньше, меньше. И, ну как бы с уходом проблемы, что у меня лежит в холодильнике, где мне жить, да? хотя эти проблемы <гум> у нас <гум> <гум> <сегодня> <гум> да, да, не решены, <гум> да, да, появляются проблемы вот такие вот. А вот многие, жал... а многие с этим удивляются. Да что ж такое, вот как же, Но ну мы же можем сделать так, чтобы люди жили у нас еще... Ну богаче как-то вот были экономически самодостаточными. А что гласит теория политологическая по поводу того, а власти вообще это надо, чтобы граждане подвластных территорий были экономически самодостаточны? Это хороший вопрос. Это да очень, очень хороший вопрос. Да, конечно. Попробуйте, да, пожалуйста. Я жду ваш комментария. Понятно, что да, экономические проблемы есть у нас, стагнация, с ковидом, конечно, падение ВВП и так далее, и тому подобное. Но все равно за счет научно-технического прогресса вот ну, моя точка зрения. Да, за конечно, счет научно-технического да. прогресса жизнь людей так или иначе улучшается. И так или иначе, да, потребность удовлетворяется. Маркс там был где-то в Манифесте Коммунистической Партии, прав, что развитие средств. Но как Волон сказал, внезапно смертен, то, -то. то есть логика какая. Да, улучшается, но Разрыв-то увеличивается. Но, но разрыв <сосе> то есть увеличивается. идея -то социальной справедливости, она наоборот еще дальше отодвигается это в да. этой связи. Это да. И это. эта идея социальной справедливости на примере той же БСК. Извините, когда речь идет о миллиардах, да. а люди при этом теряют еще и экологию. То есть, понимаете, спусковой крючок ясен, а содержание-то оно гораздо глубже. Бахович, но экология-то все равно люди. Но это спусковой больше, больше крючок, понимаете? Да. То, да. что. То, что имеется в виду вот эту цепочку-то, так скажем, сцепляет в конце концов. Ну а в основе-то совсем другое лежит. Мне так представляется, что это вот более серьезная вещь. Ну, они когда выходили, они, наверное, еще не знают, что миллиарды из Башкирии-то уходили. Ну, компаниям, компания, понятно. Трудно это, сказать. Это, конечно, Трудно добавляет. Сказать, что, что они знали? А вдруг их проинструктировали из ЦИРУ? Ну. Да. вопрос. Я, я надеюсь, все, кто нас смотрит, понимают, что иногда, я иногда позволяю себе пошутить, может быть, не совсем удачно, Убезюм, сидите великодушно. Да, Сергей Алексеевич, что В демократических государствах, да. тех, пусть даже это, так сказать, государства, пусть это даже демократии с какими-то прилагательными, то есть недостаточными. Суверенные, например, да? А, а, вот. Они, как учил сказать, Сурков. Как сами определяют свое правительство, что такое демократия, это такой режим, при котором партии проигрывают выборы, угу. при котором власть меняется. А что такое военная демократия? Вот, военная демократия, это фикция выдуманная Энгельсом и его товарищем А Максом, сословная да. демократия? Вот, сословная демократия, это этап, это этап на пути к индустриальному обществу уже. Ну вот, там, где, так все-таки демократия, где сами граждане определяют, кто кто будет ими править кто будет ими судить и редить? почему-то вот эти государства в большинстве своем богатеют есть конечно такие богатые государства авторитарные но это в основном они на ресурсной экономике это нефтегосударство государства и так далее вот а там, где. Да, ну, это да. саудовцы, да, да, да, это да. Объединенные Арабские да. Эмираты, это исключение скорее. Катар он достукался уже на октябрь, у них на зарплаты нет в бюджете денег. Ну, вот. <свят> вот. Но, как правило, так сказать, все-таки демократии, они, так сказать, пусть даже там нет ресурсов, как в Японии, и пусть даже это не совсем типичная демократия, они живут достаточно богато. Ну а если. Так сказать, правительство не зависит от граждан, или оно только делает вид, что зависит от граждан, то такая имитационная демократия, тогда ему нет необходимости сказать, заботиться об их благосостоянии. И так подкинет что-нибудь к выборам. Вы считаете, что у нас сейчас, ну у нас, я имею в виду, Россию, в меньшей, может быть, степени, в большей степени страны Западной Европы, США, вы считаете, что имеет место быть, как принято выражаться, да? демократия прямого действия? Демократии прямого действия нигде нет. Это, собственно говоря, анархистское изобретение. Так что у нас? Представительная, представительная. демократия. Представительная. От которой со словом нельзя Причем называть. Россию я бы не стал сюда включать. Почему? Россию я бы не стал сюда включать. Ну, потому что то, что написано в Конституции, это не всегда соответствует действительности. Вот, Евгений, Евгений да. Батырьевич с вами поспорит. Конституция ⁇ это в определенном смысле идеал, да, давайте уж так. То, чему мы должны соответствовать из последних сил. А сил иногда не хватает, да, для того, чтобы соответствовать... Иногда, иногда, так сказать, демократия, может быть, в силу разных причин, в силу разных причин приводит к хаосу. И тогда так сказать, появляется человек с железными кулаками или с железными сапогами, который говорит, я знаю, как надо, я вас поведу, если не к светлому будущему, то, так сказать, к спокойному и сытому будущему. и, и его Наполеон Бонапарн, путем да? его избирают. И, ну, собственно говоря, такого человека в древнегреческих полисах называли тираном. Вот, но Хотя тиран, ну, понятно, что слово с отрицательными коннотациями, но надо понимать, откуда это появлялось. Это, это порождение хаоса. Вот это порождение хаоса, когда граждане готовы на все что угодно, лишь бы вернуть, лишь, порядок. Да, лишь бы вернуть порядок. И подобная ситуация устанавливается где-то примерно, может устанавливаться где-то примерно на поколение пока так сказать, так сказать, те, кто помнит этот хаос, боятся наступления этого хаоса и готовы этого тирана поддерживать, голосовать как-то или еще как-то и как иначе. Ну, как у нас говорили многие поколения, я имею в виду, в Советском Союзе после 1945 года. Лишь бы не было войны. Лишь бы не было войны, совершенно верно. Хорошо, обратный пример. Евгений Патриевич, есть что-то дополнить по этому вот поводу? У меня политологам Даже больше вопрос э, вообще, э, а мне представляется, что все-таки демократия, демократия, это не просто представительная демократия в данном случае, я об этом в виде говорю, э, то есть это возможность, как мы говорим, канализации оппозиции, то есть возможность высказывания, возможность, так сказать, учета интересов вот этих вот всех то есть там, где это не учитывается, там, где это не берется в расчет, рано или поздно возникают вот те события, о которых мы и говорим, включая то же самое Беларуси. Сейчас мы как раз о Да, мы, я думаю, что мы сейчас вернемся к этому, к этой теме, но вот сама логика подсказывает, что суть-то демократии именно не в том, что тирания власти большинства, <связывая> Понимаете? А это, учет меньшинств. Да, самое главное суть демократии, это все-таки мне представляется учет именно э, во, в, форм, методов, возможностей проявления меньшинств. И э -э если э -э меня вот в свое время, в свое время будучи студентом, поразило, я не знал, что оказывается коммунистическая партия Соединенных Штатов, где она э, разрешена, в которых штатах, она финансируется из государственного бюджета. Я был потрясен. А то, что у нас КПРФ Зюганов финансируется из госбюджета, вас это, уже не потрясает? Но, но это, извините, это был третий курс, когда а, ну это, да. это были года, когда, да, извините, да, да, да, что да. такое компартия США, которая запрещена, почему, я знал. Почему и так они платят? Да, и вдруг я узнал, что они платят, и для меня это было потрясение. Я вообще не понимал тогда, что же происходит такое. А, да. И все равно они получали деньги от ЦК КПСС. Ну, это, ласковый, да, ласковый, это, ласковый это, ласковый ласковый. Я, видимо, не совсем ясно выразился. Говоря о тирании, я говорил о том, как демократия перерастает в недемократию, в тиранию. Понятно. А что касается оппозиции, да, если демократия это строй, где, так сказать, партии проигрывают выборы, они должны иметь, так сказать, какую альтернативу кому проиграть. Вот, то есть, Логично. в принципе-то я делал, так сказать, говоря о тиранах, я делал подводку, конечно, к Белоруссии. Да, потому, что... да, да, да, да, спасибо. Вы, вы, вы, вы уже не первый раз эксперты меня в этой студии выручают. Я только думаю, как бы сейчас перейти к следующей теме, а тут раз тебе и мостик уже готов. Но прежде чем перейти, я позволю себе одно неполиткорректное высказывание, пусть меня простят, а может быть и не просят, да, вот сейчас был приведен этот афоризм или постулат, что демократия это не власть большинства, не тирания большинства, а это учет интересов меньшинств. К вопросу о неполиткорректности. Так вот, я хочу сказать, что иногда меньшинства, после того, как их интересы начинают учитывать все больше и больше, начинают настолько наглеть. Вот я даже не хочу выбирать из дипломатического какого-то да, определения, что уже начинаешь думать. Может не надо так-то уж сильно учитывать их интерес, потому что люди теряют границы. Я не хочу сейчас никуда пальцем показывать, ни на западное полушарие, ни на восточное. Перейдем к Белоруссии. Здесь в каком-то смысле обратная ситуация. Да? Вот мы до этого пробрасывали, вам понравился мой вопрос насчет того, интересно ли власти вообще, чтобы были экономически самодостаточные граждане. Да. А он, мне, он мне тоже нравится, я им часто задаюсь. Кстати сказать, окончательного ответа не знаю, не имею. Потому что, ну и здесь прозвучали тоже разные аргументы. Так вот о Белоруссии, ведь Беларуси, ну, по крайней мере, в нашем восприятии, в российском восприятии, это все это время это был такой а, а, островок СССР, причем идиллический такой островок. Вы говорили, там и, и высокообразованные люди, и просто люди, которых иногда называют обывателями, говорили, а то посмотрите, там у батьки-то ведь у него, ой, в Минск приедешь, там все чистота там вылезано, там... Все работают: комбайны, Белазы, картошка, больше того. Лобстеров стали выращивать в Россию. Ну, ну понятно, да? А всем... сыр-то какой-то. Да, сыр-то сыр сыр какой-то пошел. пошел, да, да. И вот все это длилось два с лишним десятилетия, ну, четверть века, если так уж округлится. Прошли выборы: 80%. Ну! «Коллеги, ну давайте честно, да, ну что такое 80%? Мы что, в России 80% никогда не видели, что ли?» ну, «Мы, мы 90 видели, 90 и 90% видели, 95% видели. И, никто по этому поводу не взбутатенился. Ну ладно, ну 80%. И вдруг... Пфф, и вдруг это все... Пока... Белорусы, казалось бы, сытые, обутые, одетые... Единственный бандит – это само государство, которое естественным образом использует право принуждения, да, в том числе и лишения жизни. Других нет. Как сам Лукашенко сказал, мы их за полгода всех убрали с улицы, подчистили. В свое время Сталин ведь тоже так сказал «Там кому-то из своих приближенных. Какие бандиты? Нас что, не хватает? Нас, власти. И вдруг вот это вот все выплеснулось. Что произошло? Люди, продолжая вашу мысль, Сергей Алексеевич, почувствовали то, что мы не видим, может быть, какие-то внутренние напряжения, какую-то хаотизацию процесса, или исчерпанность вот этой модели, или я не знаю, или это как сейчас сам Лукашенко неоднократно уже заявлял происки там польских панов, там литовских каких-то хуторян. Ну и, и так далее, естественно, дальше ведем за океан. Пугалы жупилы известны. Как? Что скажет Сергей Алексеевич? Нет, когда я говорил вот о том, как э, тирания рождается из неполной, несовершенной демократии, я имел в виду как раз случай Лукашенко, когда вот в 93-94 годах ну, все стал, еще перепи. Переворотилось да. и еще ничего не уложилось. Вот э, пришел такой человек, который, так сказать, сказал: Я стабилизирую ситуацию. Он пришел на волне социального популизма. Да? Он сказал, его программа целиком была построена на этом, Я вам каждому дам. У тебя будет своя тяпка, своя мотыга, у тебя будет свой да. ты, ты, ты, по-быстренько, как, вот. как учил Владимир Владимирович, это, упоминая осиского. Фран... А, а, Каждый должен мотыжить свои свой поля. Нет, тут как раз вот это советское поколение за него проголосовало. А, вот, вот, да. Оно а теперь... проголосовало в 99 я не помню, да. там в 2004 по-моему, следующие выборы. У ну, 5 выборов я могу, было, да. я могу ошибиться, но, кстати сказать, при том, что за него каждый раз так сказать, вот это советское поколение голосовало, каждый раз новые выборы, даже, по-моему, начиная с 99-го года, сопровождались протестами. В 2010 сопровождались... году очень мощные были протесты. Да. В 2010 году, да. То есть их это... подавили за три дня. Это, так сказать, ну, каждая следующая волна, по, по, да. по мере того, как это вот еще то, советское поколение уходило, оно было выше предыдущей. А почему, кстати сказать, Ну, потому что Белоруссия это не Монголия. Кстати, Монголия это тоже такая нормальная сменяемая демократия как стала. Белоруссия не Северная Корея. Там до Вильнюса ближе гораздо, чем до Москвы. И, я не знаю, ну... До по-моему, тоже были. Да, вот. да, и, все То есть близко. белорусы и, имеют возможность сравнивать, э, так сказать, ну, может быть, в Польше, там, в Литве ну, такая необразцовая демократия, но тем не менее, так сказать, они имеют возможность сравнивать, что там, что здесь, они ездят туда на заработки. У э, значительной доли населения, я сейчас не скажу, помнил цифру, но забыл, есть шенгенские паспорта. Больше 40%. Да? Больше 40%. 40 практически половина. Да, то есть половина, да, да, это да. называется, вообще говоря, такой относительной депривацией. То есть относительно депривировал их Лукашенко. А как? Он же, казалось бы, там это все сохранил. Дело в том, что есть абсолютная депривация. Это когда, извините, я у, у кого-то что-то, допустим, отнял. Но я не собираюсь ни у кого отнимать, ни у ну, Допустим, Украина, да, ни у Евгения Батырича. Вот, Когда что-то отнял и забрал себе. А есть относительная депривация, когда я рассчитываю что-то получить, но государство или работодатель мне показывает, извините, вот что. Вот я ничего не потерял. Но конечно. Я, я, да, да. я очень огорчен. Это упущенная выгода, да? да. Сергей Сергеевич, а не кажется ли вам, что вот здесь как раз мы видим вот тот самый крах социалистической идеи? Вот тот самый как в раз виде. в чистом виде. Да. Что вот эта патерналистская идея государства, которая в данном случае все отбирает и потом раздает, она себя исчерпала. Вот когда у человека... Герабатович, пере... извините, великодушно, что перебил, чтобы зафиксировать этот момент межбюджетные отношения в Российской Федерации вам не напоминают ту же самую систему, когда центр сначала... Сто процентов. Я почему и говорю, что вот эта идея, эта идея, что каждый регион должен заплатить какую-то определенную долю, все остальное, что заработает регион, должно оставаться здесь. Вот я не знаю, но мой научный руководитель, мой коллега Борис Михайлович Лазарев, известный административист, да. когда мне объяснял, Суть краха, так сказать, всей нашей системы, он говорит, просто-напросто, это конец года, декабрь, хозрасчет, предприятие зарабатывает огромные деньги, все, ему надо тратить эти деньги на амортизационные, на прочие, прочие и так далее, на перевооружение и так далее, у него забирают все в бюджет, и у него пропадает стимул, зачем ему, у него все это, как он, как он мне объяснил, не дали салам обрасти, не дали вот встать на ноги этим салом. И вот, вы знаете, мне кажется, здесь вот вся эта модель, она так и работает, даже в более широком смысле, что в конце концов, в конце концов, вот это видимое благополучие, оно не в этом состоит. И здесь вы правы. Каждый должен уметь зарабатывать сам, и у него должны быть огромные перспективы зарабатывать. Если мы не создадим подобного рода модель, а будем все время только вот так патерналистски, так сказать, закрывать вот эти вот дыры и всякого рода, так сказать, социальными такими вот, э, извините, ну извините за, не хочу, как-то мягче надо сказать, так сказать, но э, программами, то это не путь, это неправильный путь, с моей точки зрения. Вот смотрите, если в этом контексте рассматривать ситуацию, то Беларусь это прямой, наглядный, непосредственный урок да. для нас, да. Мы еще пока, у нас еще есть время сделать выводы соответствующие. Конечно. Но при этом мы должны понимать, что если мы откажемся от вот этого вот патерналистского централизованного метода распределения ресурсов материальных и финансовых, то это будет означать, что так называемый федеральный центр потеряет часть власти. Да? Совершенно верно. Совершенно верно. И единственное, что может его заставить пойти на это, это печальный конец Лукашенко, если он случится. Но что-то мне подсказывает, что он не случится. Что его поддержат, вытянут. Вчера вот уже было массировано интервью четырех уважаемых коллег. Человек со свойственной приматой сказал, «Да что-то да, я подзасиделся, конечно, в президентском кресле». И тут же добавил, ну меня не будет, все рухнет, а вслед за мной и вы рухнете. Ну на все рухнет, и вы рухнете. То есть без Лукашенко все равно никуда. Он и признал, что он подзасиделся, но и тоже сказал, да вот, а так и буду сидеть. И пока, судя по всему, мы приходим к тому, что будет сидеть. Заканчивая, у нас истекает время в эфире, да, Последний, буквально очень коротко я попрошу у вас всех, уважаемые коллеги, в ситуации с Александром Григорьевичем, по Хабиру мы сказали, что ему тяжело уже будет теперь да, добиваться управляемости после вот этих вот потрясений, кульбитов. А в ситуации с Александром Григорьевичем Лукашенко, несмотря на нашу поддержку, я имею в виду российскую поддержку Путина, там, в том числе и вариант силовой поддержки, он все, власть утекает. Она, он десакрализирован, как вот верховный? Нет? Мне кажется, да, потому что если даже продлиться эта модель, ну это ну все, так сказать, но ну, это очередной тупик. Да, Сергей Сергеевич? Ну это, так сказать, да, я в общем согласен с Евгением вот, но продлить его существование можно, подобно тому, как продлили искусственное существование чехословацкого социализма в 68 году. году. Да. Ну, не обязательно танками, но дело в том, что можно как-то попытаться внешними подпорками эту систему удержать, и на долю Лукашенко хватит. Ну, 20 лет это немало. Вы вот. хотите сказать, что он еще 20 лет будет во власти? Вот. Но Вы меня ну, пугаете. Не знаю, и насчет не 20 лет. Я, я беру по аналогии с Чехословакией. 68 да, 89-й, да, да, да, да, да. революция. Вот. Ну, ну вот, так сказать, на какое-то время, даже на так сказать, довольно продолжительный срок, я думаю, можно ситуацию заморозить, но потом все рухнет. И чем дольше это поддерживает, тем, тем сильнее все рухнет. Ну и почему его поддерживают? Потому что, да, боятся, боятся реализации принципа домино. Соглашусь с коллегами, ну и от себя добавлю, что... Есть у нас институт мирной революции, называется «Выборы», их не просто так придумали. И спусковой крючок это были, мы начали с несправедливости, несправедливый выбор, поэтому люди вышли. Окей, okay. мы разговариваем 9 сентября, 13 сентября у нас выборы. Какие прогнозы? Я имею в виду Татарстан. Ну, Татарстан так динамично развивается, и так, так сказать, э, столько достижений, что здесь прогноз только один. Ну, мы ведь выбираем президента, и, по-моему, в каких-то еще муниципальные выборы есть в ли. Нет, еще выборы и в Госдуму будут у нас один округ. А, там нет, есть да. округ, да, пустой. Олег, Олег, на мороз, Олег Морозов там и так далее. Так да, да. Морозов по Нижнекамску, по-моему, да, идет, да Нижнекамский там, округ. Да. Ну, главное, понятно, что, да, ключевые-то выборы у меня тоже, тут не то, что особых вообще никаких сомнений нет. Может быть, у вас, Сергей Алексеевич, есть сомнения? Нет, поэтому гораздо интереснее выборы, допустим, в Казанскую городскую думу, а также в Осиновском местном самоуправлении, где этот... до сих пор, где до сих пор Я... вот сейчас вот так колеблется Я... стрелка, потому что всех всю оппозицию там попытались снять через суд, но они сами очень неосторожно подставили сайтом, но я думаю, они не, не да. виноваты. Но не знаю, так сказать, там как, каким образом... и цена 23 тысячи рублей. Как, как, каким образом, да, и каким образом Верховный суд Татарстана, так сказать, решит. Но если, так сказать, снять одну оппозицию, если снять другую оппозицию и так далее, это, так сказать, просто запечатает все каналы выражения протеста с непредсказуемым результатом. Ну да, по МСЗ мы, конечно, купировали в целом ситуацию, но рисковато, да, По-моему, 13 человек или 11 человек. там А сразу. до этого сняли 8 коммунистов. С сразу, да, да. Ваш прогноз, Виктор Мне Владимирович. Мне кажется, что проценты здесь не интересны. Да нет, конечно, да, я да, и не требую, да, их не прошу. это не интересно, интересно вообще была сама динамика, э, и мне интересно будущее в плане выборов в Госдуму, которые будут совсем скоро уже, да, угу. через год. И вот это, эта компания, мне кажется, она интересна э, новыми лицами, новыми персонажами, новыми технологиями. Они есть? Вот интересно, кто из, например, кандидатов в президенты республики Татарстан дальше продал свою карьеру, например. Будут ли они в Госдуму потом выдвигаться? В каком статусе, с какой партии, как это будет? Вот мне как политологу... Вы хотите это сказать, это вам мистер. просто как политологу интересно, или там как вы предчувствуете какую-то интригу, какую ну, борьбу? Большой, большой интриги нет, но интрига на Госдуму всегда есть. Потому что вот... По округам, может, одномандатных нет, а вот в качестве вот этих пропорций, кто знает, могут быть сюрпризы. Понятно, да? Интересно, кто будет, если уж говорить о президентских выборах, кто будет вторым. вторым да. вот, потому ну, что сейчас, так сказать, ну, на мой взгляд... Ну, то есть кто вот, будет первым, мы знаем. Да, на месяц. мой взгляд, достаточно мощно, так сказать, поднялся Альмир Михеев, да, который позиционирует да. себя как Одновременно бизнесмены и социал-демократ, да, да. не знаю, так сказать, насколько это он известен ну, у широким маслом. С узнаваемостью но... как раз хорошо. Да. Вот. Поэтому, так сказать, но, это но вот. может быть, электорат КПРФ увидит коммуниста России галочку поставит, да? Возможно. Вот возможно. такой еще вариант Другое есть. Другое дело, что, за, что в электорате коммунистов многие, скажем так, ну не то, что по принуждению, а по необходимости. То есть они не разделяют, так сказать, коммунистических идей, естественно, но просто голосуют за левую оппозицию. Да -да. Ну, вот. да? поэтому да, тут да. у Михеева определенный ну, шанс подняться это, есть это интересно вот. я, я, я тоже насчет второго места как бы задумывался но мне, даже боль, но мне больше интересно посмотреть что но, будет на Госдуме как, как пос, они пос, будут посмотрим выступать. спасибо большое коллеги, за. я считаю что очень содержательное было обсуждение как принято говорить всестороннее или почти всестороннее всего не охватишь конечно хотя и стремиться надо посмотрим 13 вот оно 13 через три дня. Мне остается поблагодарить вас и напомнить тем, кто нас смотрит, что мы обсуждали на политических кейсах последнего времени здесь в дискуссионном клубе телевидения Казанского федерального университета с экспертами Сергеем Алексеевичем Сергеевым, Евгением Баторовичем Султаном и Виктором Владимировичем Сидором. Я не буду еще раз называть э, их. Э, звания должности да, уверяю тех, кто не сначала смотрит, что это очень серьезные политологи, и правоведы. Спасибо еще раз, спасибо всем, кто нас смотрел, продолжайте это делать, до новых встреч. А это вам на дорожку песенка немножко. Спасибо вот персональному Сергею Алексеевичу. можно подать вашу руку, он ее прислал мне. <смех> И откуда происходит? Да, а там был один, <смех> был один вариант, кто да. что заметил живот власти. Кто-то спрашивает да. что-то. Дает да, вопросы кто-то. По чему-то от <смех> чего-то.